Бу! Испугались? Обоснулась. Нет, а страшно. Так что сегодня у нас будет игрушка под названием, которая сейчас будет у нас подождет. Project Rangers 3, честно говоря, это какая-то подделка под uh, FAF of, of threads. Ну, то есть Five Nights of Rages, но, честно говоря, я в такие поделки играл это один раз. Бонусы здесь есть и много чего другое. Мы сегодня это посмотрим, и, конечно же, будем пугаться. Да, а нет-то? Сразу же. А, да, я готов. Типа, у меня не было выбора, можно не начинать. Так, а, я знаю, что ты Эндрю Варгас. Я хочу, чтобы ты сказал это свое имя. Я знаю, что ты сделал твоя... Ты хочешь информацию, которую ты потерял. Я провайдера. Но я могу... Помочь тебе, что ты хочешь. Я, я просто... Текст у меня находится снизу. Я читаю снизу. Я знаю мужчину Мэтью, который навсегда... Который навсегда, но ты... Знаешь его. Его... А, понятно. Я даже читать не буду. Там уже все понятно. Ты можешь а, полностью... Пробежать или полностью. Могут носить любого возраста, любого shape, size, height, и он timeless. В этой трансформации ты хочешь э что-то сделать, да. Сохраниться. Так что давай-ка ты, блядь, начнешь закончиться день. И в этот день ты будешь свободен. Договорились? Это что ты хочешь, правда? Твоя дата ждет тебя здесь. Ну, типа, дата имеется в виду, как работу рабочего дня. о, -о, -о, -о! Реально фнав. Ну, понял. У меня хоть камера как-то переключается? Две камеры. Что это за. А месте типа. А месте типа. А зачем? У меня есть центральный выход, есть у меня левый выход. Да, у меня.. А, а у меня всего два выхода. Какие страшные игрушки, какие страшные носы. Кому-то сейчас, да тут большой. Пизды. Ладно. А! Что? Куда пойдешь? Хочется сюда поедет. Что за... Я боюсь, как меня напугает до да жопы синяков. А, стоит! Стоит, сука! Что за... Мне не нравится, очень не нравится. Ферст. Hunger, Satisfaction, у меня есть второе задание, Того не было Так что-то проползло, ну как будто проползло Да? Типа мы их кормим, что ли? Блять! Дринг. Чё, должен пропускать их да П -п -п -п пациент куда пойдешь нахуй Эх, должен наоборот пропускать да очень страшно я это пациенты это не люди думал тут аниматроник я а тут пациенты бегают. а мы должны их не пускать или наоборот пускать ну ладно Что такое слип, я не помню. Накормить, напоить. Хуй тебя! Мы, наоборот, должны их пускать или не выпускать? А, не, не впускать. Когда мы их впускаем, у них происходит вот это вот э, не злость они типа что-то ломают там. Из-за этого мы должны их пускать туда, запомни. Да. Все, давай. Сейчас ты забьет. Нет. кого-то мы пациент номер один хангар кормлен ты уж сколько раз наелся ты пернотеатр нас пациенты ж... жрут и жрут как сколько можно ж есть. Что за... Там кто-то... Дых... Ахуй тебе! Пока все чисто, но мне не нравится. А пациент номер один... Зайди. Ахуй тебе. Э, Алло. Куда? А все закрыто. Ахуй там, пошли нахер. А, в смысле? Все, отлично. Они меня опять сломали всю энергию. Ой, какие злые люди-то. Я уже закончил ночь. Ты думаешь, я шучу, что ли? Сижу здесь от них уделать. Ваш э -э прогресс минимальный. Только... А это вода капает. Я думал, что это уже кого-то стульки а -а -а -а, текут. Че, кого кормит? то В смысле? Допустим. Нет, что там они бормочат. Но мне хорошо, я пью мартини, у меня все отлично. Поздравьте меня. Минимальная семерка у нас отлично. У нас А. Ну, то есть мы уже выполнили грубое задание. Нам надо покормить пациента номер один. Ну давай. Зачем это сделал а если мы не кормим пациентов то они нападают на нас походу ну, блин как логично конечно но все же я тебе сейчас вади сейчас на нарассей пойдет отлично тун <решит> тун тун тун тун тун <решит> тун тун тун тун тун тун и чё <пух> в смысле Вроде больше ничего не кликабельно. Ага. Все, все отлично. Надо теперь заполнить шкалу. С, все, мы бы красавчики просто. Мы все выполнили. Мы все вроде выполнили. А мне теперь стало интересно, а если мы будем их пропускать, они будут кушать? Ну хорошо, идите сколько хотите. А, все, просто надо было нажать на финиш. Но это комплитация. Нихрена Них... непонятно, но очень интересно. Ваше время 11.54. Хорошо. Вторая ночь. На второй ночь начинается веселье. Загрузка. Нажмите. Это ресторан, который был закончен позже. Сейчас ты будешь вроде для Амитроника босс, О, очень злой, но ты, можешь, ты знаешь, что он хочет. Он поможет тебе найти все детали. Посмотри все это. Веселые работники. Ну это как это, Five Nights at Freddy's 3? С такими же... Где, короче, грустных детей? Все радостные вроде. Тут-тут-тут-тут-тут-тут. Дети смеются, потому что шоу начинается. Конечно. Конечно. Я точно уверен в своем деле. Мне кажется, он здесь следит за нами, прям при этом конкретно. А, все, погнали туда. музыка такая... ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. <сос> комната. <từng> <bailout> файлом заканчивает здесь всегда. Ой, а чё? Там труп! Хуй ты палец, блядь! Там труп! Ребенка? А, давай продолжим, конечно. Ч ч ч нет, чё чё что не продолжать-то? Вторая ночь. Эх! Ой! Ты хорошо закончил первую ночь. А, мы а, можем поинформировать тебя... что... Какие пациенты? О чем вы говорите? Ой, короче, ты говоришь про пациентов... Ни хрена! тебе выдали на работу? хангр блять как говорится М -м, давай поешь у меня пациент блять ну ах ты сейчас меньше смотри что за Что-то меняется, при этом конкретно Хм, очень странно Ладно, предположим, что так и должно быть Я боюсь, что нам такая пизда сегодня <гак> Господи О, Пациент не был доволен вашей работой Из-за этого он захотел вас прибить <гак> <гак> <гак> <гак> <гак> Пациент не туда шел Един в жопу Лоустик. Я уж три раза на Вместе подпрыгнул. Тун-тун-тун-тун. А? Кто? Какая, блядь? Пошла в мой дом. Так, вот, полз. Ты что? Я, короче, понял, для чего эта штука нужна. Это чтобы э, пациенты были довольны. Спасибо, капитан Очевидность. Так, все, окей. Я уже, я уже просек. Чё? Кого? Э, пациент номер, давай два. Я тебе дам, блядь, сейчас. Каму, ебало. О, мне сдох! Фонарик! Мне сдох! Все, пацаны, мы, мы умерли. Три раза умерли. Откуда вылезает, блядь? Давайте я последний раз пробую. А, то есть он куда-то оттуда. А Все, понял, понял. Так, пошел в жопу. То есть у них тут прям вообще прям тут... Шалтай-болтай, как говорится. Ой. Какая, блядь? Туда. Что это там, рука? Там рука какая-то. Не-не-не. Давай. Кто, блядь? Сейчас боюсь, что нас опять грехнут. Но только в другую сторону. Не да, надо. Не надо. Тебе туда идти кушай. Не надо, не надо, не надо. Тебе туда. Close the gate. Идет, идет. Я слушаю его он, вон там, он. Давай туда иди. Кушай, кушай, кушай. Эксесс и спиритус, иди нахуй. Очень прикольная игрушка, хорошая поделка, но, блядь, она меня напугала. Это пиздец. Ух, я получил восстановить свои нервы при помощи мартини. Так что, кому понравился видосик, всем ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал. С вас, с вас новым годом. Всем удачи и пока пока пора Пара-пара-пам. Пам-пам. Пу. Пу, на тебя въебал, О, говна. Дети. не ешьте говно. Тупого говна. А сегодня <рес> все говно <рес> тупого говна. Дети не едут.